Приветствую, мои родные, с вами Елена Дегурова и самый точный энерговибрационный прогноз на неделю для Козерога. Козероги на этой неделе будут решительно настроены все самые важные решения принимать только самостоятельно. В самом начале недели ваше стремление к самостоятельности может приобрести крайне радикальную форму. Это относится к тем, кто по тем или иным причинам не вполне свободен и кто вынужден принимать решения с оглядкой на мнение членов семьи, близких, родственников и родителей. В этом случае вы будете склонны резко реагировать на попытки родителей вмешаться в вашу личную жизнь. Если у вас эти отношения и без того проблематичны, то не исключено, что вы ну, денек-другой вообще даже уйдете из дома, чтобы не чувствовать давление на себя. С друзьями же, напротив, отношения складываются великолепно, они будут оказывать вам моральную и даже материальную поддержку, и вы будете склонны больше времени проводить с друзьями и подругами. Это типично для молодых людей подросткового и юношеского возраста в период обострения отношений с родителями. Вторая же половина недели благоприятна для широкого круга общения, когда вы вполне успокоитесь и будете настроены оптимистично. И, конечно же, эта неделя очень успешно пройдет для учебы, поэтому, ну, чтобы не ругаться, займитесь повышением квалификации либо учебой своей. Что касается любовного прогноза, влюбленным козерогам стоит проявить активность 15 и 16 января. В это время к вашей привлекательности прибавится ну, некая магия слов. А если вы достаточно раскрепощены, то сумеете срежиссировать и воплотить любой нужный вам сюжет. А в середине недели события ясно намекнут, что оставить прежний удобный формат отношений уже не получится. И придется либо идти вперед, либо ставить точку и лишь вам решать, какой вариант для вас ближе. Возможно, придется принести в жертву на алтарь любви что-то, чтобы подтвердить свои чувства. Что касаемо карьеры и финансов, то я рекомендую козерогам на этой неделе проявлять личную инициативу и брать на себя ответственность в делах. Чем энергичнее вы будете себя вести, тем большего результата добьетесь в итоге. Наиболее важные дела старайтесь держать под личным контролем. Это не значит, что нельзя привлекать других людей себе в помощь. Однако, самые важные дела не рекомендуется никому делегировать. Если, конечно, конечно, хотите, чтобы работа была выполнена с высоким качеством. А также это благоприятное время для организаторской работы и планирования каких-то дел, проектов на долгосрочную перспективу. Мои дорогие, я желаю вам самой удачной недели, любви, счастья и изобилия во всем его проявлении. Если вам полезны наши прогнозы, ставьте лайки, чтобы мы видели, насколько они вам полезны, чтобы ваши друзья тоже могли использовать полезную рекомендацию, а, сверять свой путь с нами и получать отдельные советы, остережения, то поделитесь с ними, нажав на репост а, и делитесь буквально во всех соцсетях, чтобы ваши друзья тоже становились еще чуточку счастливее с нами каждую неделю. И для того, чтобы вы всегда были в курсе нового видео, а, моих советов, ответов на вопросы и прямых эфиров, подписывайтесь на наш канал, обязательно нажмите на колокольчик. Именно тогда вы будете получать все оповещения себе на электронную почту. С вами была Елена Дегурова, Содружество Иркожителей. До новых встреч, мои родные. Пока-пока.